Вот я инвестирую деньги и зарабатываю каждый день. Как вы видите, деньги мне поступили плюс 189 800 рублей. Если ты искал способ, куда вложить деньги в 2022 году, чтобы заработать, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем приятного просмотра! Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете». Многие в наше время задают себе вопрос «Куда вложить деньги?» Куда вложить деньги в 2022 году? Куда вложить деньги и чтобы заработать? В какие проекты выгодно инвестировать в наше время, чтобы заработать и не прогореть? В этом вопросе мне помогает лишь один сайт для заработка, в который я вкладываю деньги и вывожу прибыль, и даже зарабатываю дополнительно на партнерской программе, без вложений. Зарабатываю в новом инвестиционном проекте Pones CryptoInvest. В этом видео вы увидите, как я вывожу свои заработанные деньги. Выводить я буду более 180 тысяч рублей. Также вы увидите, как я вкладываю деньги в проект. Сегодня я буду усиливать свои вложения. Инвестировать я буду 30 тысяч рублей. На данный момент я нахожусь в своем личном кабинете. Сумма моих вложений составляет 40 тысяч рублей. Сумма выплат более 100 тысяч рублей. Друзья, также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет 671 рубль. На балансе у меня 189 тысяч рублей. Друзья, я заработала в этом проекте почти 300 тысяч рублей. Но сейчас давайте я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность.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 Друзья, сейчас 30 тысяч рублей я переведу на данный ПР-кошелек, и мы с вами продолжим. Друзья, как мы видим, сумма моих вложений сейчас составляет 70 тысяч рублей, а сумма моих выплат составляет 291 тысяча. Давайте я перейду в свои депозиты. Как мы видим, мой новый депозит на 30 тысяч рублей успешно создан. Но ну, а сейчас давайте мы с вами кратко пройдемся по проекту. В проекте также с калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании, статистика компании PONES. Друзья, проект совершенно новый, он работает второй день. Участников на данный момент 3132 человека. Проинвестировано более 4 миллионов рублей. Выплачено более 800 тысяч. Также мы видим последние депозиты, последние выплаты топ-партнеров. Также мы видим ее последние пополнения, А моей последней выплаты нету, так как, как мы видим, в этом проекте люди зарабатывают и выводят свои деньги. Друзья, также в этом проекте есть отзывы. Здесь инвесторы проекта оставляют свои отзывы и с выплатами. Это доказывает то, что проект платит и проекту можно доверять. Также в этом проекте можно зарабатывать абсолютно без вложений, то есть на реферальной программе. Реферальная программа разделена на три статуса, пять и уровней в глубину. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Друзья, давайте я перейду в свой личный кабинет, там мы с вами разберем тарифные планы, на которых мы сможем зарабатывать с вложениями.